Всем здравствуйте, продолжаем эксперименты с банкой. Иду на банку, на две банки левее солнца мне надо. Время, время в районе 6, примерно так же как в прошлый раз, 6-10. Смещаюсь я сторону своего колодца километра по два наверное от первого места вон козлик бежит не вижу с рогами без рогов сейчас отсюда тоже рога с зой побежали в общем что будем пробовать как разведка сообщила ось сместился в эту сторону так что, возможно, мы его сегодня нервы потрепим. Тишина как раз. Вот так вот. Сейчас зайду еще в одно место. Надо мне проверить. А может быть, я уже и дошел до этого места. 15 сентября сегодня. Да, до места я до нужного дошел. Я его проверю и пойду манить лося ну что я скажу здесь зверя нет как-то в этом году со зверем похожа напряженка с полосатым но мы отдельно Ездим разведку, что как-то вот так. Есть тут старые пребывания, следы, что тут лосик ходит этим местом периодически. Так что где-то мы его, наверное, в этом году здесь и заснимем, за фото охотим, так скажем. Это звук справа. Э, это ворон лежит, летит так похоже, мне показалось. Слуха-то нет. Все, ждем лося. Пока, в общем, тишина. Ну, где-то он здесь должен быть. Это техника. Рядом кудит, Может быть, она его напугает или напугала. Ну все, мне кажется, я добрался. Это до место, где надо посидеть. Теперь здесь вот какие-то большие шаги есть когда-то. Вот выглядят примерно точно так же, как я ходил. Так что будем ося слушать здесь, что из этого выйдет не знаю, может вон туда за кустики зайду Тишина. Кроме... В общем, он оттуда идет, отзывается лось. И вдруг видно его будет. Что вроде он до вот этой кочки дошел. Я у крайней маленькой березки был. 48 шагов. Я в общем насчитал до него. Машинка неплохая. Ощущения непонятные. Первый раз. Первый удачный опыт. Третий день эксперимента. Я почему-то рассчитывал, что у меня сердце будет колотиться, что в пятки уйдет. А как-то как-то все непонятно, как-то все так спокойно, холоднокровно. Надо повторить другого. Или этого же еще. Мне интересно теперь, уйдет он, не уйдет. Вдруг он никуда не уйдет то я ему еще раз на психику подействую вот она рабочая баночка вот такая вот так вот удачно удачно вообще ну все всем пока можно домой возвращаться сегодня пораньше не в полной темноте как предыдущих я два дня совсем совсем темно Ничего не видно. Возвращался. Вот так вот. Всем пока. Кстати, одет. Вот я. Привет. Всем вот так вот, вот во всем черном. Не знаю, хватает у меня длины руки или не хватает. Показать. Стоял прямо вот так вот. вот сбоку возле березки. Ну и он тоже черный. Если бы сидел прятался, мне кажется, он бы еще ближе подошел. Ну, если бы не кричал, может так часто. У меня как с косулями. Там свищу часто, потому что смотрю на их реакцию. И когда он реагирует, написка идет, значит это не вредит так и здесь когда он останавливался я, камера не всегда снимала иногда он стоял до тех пор пока я звук из банка не издам потом ним сразу слюни бегут он в мою сторону реагирует начинает движение 15 сентября сегодня вот так вот Опыт есть, будем нарабатывать. Вот, ребята, лосишка, ничто такой. Взгляд мне его не нравится. буду дома считать Все он Начинает психовать Ко мне направляется Облизывается Кажется я с фальшивью Всё убежал Еще Метров ну, не знаю 60 на 50 до него было Как по мне